самого нуля. Да, заново пройдем этот тяжелый тернистый путь от самого Нубаса, без ничего, практически с топором э, из камня на перевес. Ну и закончим, конечно же, постараемся убив финального босса. Да, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Поэтому поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видос. Мне очень нужна важна твоя поддержка. Ну и взамен за твои лайки я, как обычно, буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным играм. Таким, например, как Вальхейм, и не только. Ну, а мы, конечно же, друзья, продолжаем. Что ж, в прошлом видео мы определились с местом, где мы будем жить. Вот у нас это место, да, под названием «Хом-1». На берегу о, на берегу моря мы живем. И отсюда нам недалеко будет до да, нашего первого босса. Эйктюр его зовут. Да, это, ветви... это значит олень с ветвистыми рогами, которого надо завалить. Так, ну что ж, а, также мы построили в прошлой серии вот этот вот загон для кабанов, которые, к сожалению, уже голодают. У меня тут два кабана, смотрите, есть. Да, да, да, даже, по-моему, два, а больше было. Ага, вот четыре кабана у меня имеется. еще один маленький поросенок. Да, у меня поросята голодают, потому что мне кормить их нечем. И надо бы срочно, мне кажется, наведаться в черный лес, найти там уже ресурс морковку. Морковкой тоже, кстати, их можно кормить. И уже подкармливать потихонечку этих друзей своих морковочкой. Да, пока я их, конечно же, не убиваю. Мне есть что поесть, да, в этом плане я сильно не нуждаюсь. Поэтому живите, поросятки, и наслаждайтесь, радуйтесь жизни, в конце концов. А что нам сегодня надо будет сделать, это, конечно же, попробовать устроить охоту на оленя, точнее, на эйктюра. Ну, для того, чтобы устроить охоту на него, надо бы, мне кажется, подкрепиться как следует, да-да-да, запастись, например, теми же медовыми сотами. Да, вот у меня здесь уже один есть пчелиный домик. Давайте-ка добудем с него медка, отличненько. Ну, если честно, я глобально строиться здесь не собираюсь, я планирую построить свое... Жилище уже конкретное где-нибудь в другом месте на границе, скажем, с черным лесом Черного леса и, например, болото. А это место еще надо будет как следует поискать Так, ну что ж, друзья, выдвигаемся на разведочку А, ребятки, поросятушки, я уже за вами тут пришел Вот он один поросеночек, смотрите, гуляет такой, значит, в свободной природе Чувствует себя независимым И тут вдруг я из кустов, он меня не видит Смотрите, с одного удара просто вырубаю этого, типа, есть такое дело, да Кожу мы собираем, мне необходимо как минимум 6, а то и больше кусков, чтобы хотя бы сделать какой-нибудь лук. Да, я, я, ребятки, на Эктира пойду, на, на Эктьюр или, друзья, не знаю, пойду вообще без доспехов, постараюсь его так нагнуть, мне не нужны доспехи, главное, чтобы у меня было выносливости побольше и главное, чтобы у меня была еда нормальная, да-да-да, еда. Так, еще где поросенок? Я слышал, где-то здесь был еще один. Так, тихонечко, у нас же подкрадывание развито. Давай-ка мы попробуем. Пора, ребятки, вспоминать свои звериные инстинкты и свои навыки. Мы же можем подкрадывать. Куда стой, маленький? Ты куда? Как будто он, ребятки, чует меня. Как будто он чувствует, что я сзади подкрадываюсь. Да. На поросят, конечно же, охотятся. Такое себе занятие. Если с оленями попроще, вот там еще один идет, он меня, похоже, сейчас заметит. Ну стой, ну куда же ты уходишь от меня? Смотрите, что делается, а. Он просто-напросто меня решил обыграть. Он от меня уходит. Да, если с оленями все проще, то есть просто потокрался сзади, да, и нанес фатальный урон, то с этими гадами, с поросятами, да, и не так-то просто, нужно его догонять. Стоять, говорю, стоять тебе, да что ж такое, а? Наконец-то я его догнал, блин, только таким способом. О, мне еще и трофей достался, отлично, повешаю где-нибудь у себя прямо над головой. Тут еще один был поросенок, давай-ка пойдем найдем его, где он, куда он заныкался? Где же ты, маленький? я? Ах, ты вот же, да, тоже загаситься. Вот это да, он меня на а Вы только видели, он только что нападел меня за самые мягкие места Блин, мне это не очень-то понравилось, поэтому надо быть осторожным при охоте на поросят Олени так делать не могут, а вот поросяты, именно вот эти кабаны, они гораздо опаснее, чем олени Так, идем дальше искать, друзья, идем дальше искать мы свиней Эти санитары леса меня преследуют просто-напросто повсюду А ну иди сюда Не надо было подходить ко мне близко не надо подходить, видишь же, опасный тип идет. Там хижина. Нашел хижину, друзья. Надо срочно ее обшарить. Там может быть такой интересный предмет, как улей. А улей мне сейчас очень сильно нужны. Но сначала мы вот с этим маленьким сейчас разберемся. Иди сюда, сладенький. Иди сюда, маленький. Братишка скрич, так по тебе соскучился. Получай в губинец вот такой я. Молодец. Ой, малинки здесь как много. Ни хрена себе место вообще. Просто место шикарное. Да, давайте здесь все сейчас соберем. И пойдем вот к той хижине, надо ее срочно исследовать, посмотреть, что у нас там имеется внутри Мне прямо аж интересно стало, Гай же она низкая, интересно пройду, да, прошел О, здесь есть сундучок, но нет улья, на который я рассчитывал Давайте прошарим в сундучке, что у нас находится Так, перья, перья мне пригодятся, кремень пригодится А вот факел, насчет факела я даже не знаю, пускай останется здесь, он мне пока что не нужен вообще и нафиг Поэтому оставляем его здесь, да Двери нужны будут для изготовления стрел. Здорово, я Вова. Сейчас я буду вас наказывать. приговор. ой ой ой ой, ой опять укусили Вовку за, за одно место. Вы смотрите, как много они отнимают. Это все потому, что я хожу сейчас без брони. Если бы на мне было хотя бы какая-нибудь кожаночка, мне бы так тяжко не приходилось. Ох, еще, походу, одна хижина. Ничего себе, я тут удачно хожу по лесу. то а смотрите... Еще одна хижинца, давайте проверим, что у нас там есть внутри-то. Похоже очень сильно на тот дом, в котором жил я раньше в прошлом в своем прохождении. И кто не в курсе, да, можете перейти в плейлист, там много интересной информации, в том числе и по... по Вальхейму. Так, ну что ж, здесь мы проверили, идем дальше, давай-ка ее сейчас тоже зачистим. Что-то похоже на сортир на какой-то, похоже, в котором растут грибы. Все, забираем, да, похоже на какой-то туалет. Ох, а там наверху даже сундучок у нас есть. Ничего себе, я никогда не придавал значению таким халупам. Оказывается, смотрите, есть скрытый сундучок у нас там наверху. Ну-ка, давай-ка его попробуем залутаем. Стрелы мы нашли, отлично. Это какие, кстати, стрелы? Стрелы с кремниевым наконечником мы находим достаточно интересные, достаточно мощные они по сравнению с обычными деревянными. Поэтому, да, наш сегодня день, как говорится, удачный. Находим мы много чего интересного. Ох, точно теперь пора домой, да. У нас еще и дождь пошел. Что, тебе по зубам надавать в рукопашный, что ли? Иди сюда, пенек. Давай поговорим, как пенек с пеньком. Давай, давай уже. Ну, кто кому прописал. Еще разок, на в бубен. Получай. Неплохой у меня удар, да? У тебя что-то слабоватый. Да, тебя аж пошатывает после моих зубодробительных атак. На-ка, получай-ка. Еще разочек. Ха, вырубая. вырубаю. В рукопашную даже можно хреначиться с этими пеньками. Если вдруг я без оружия останусь Тем самым экономя резерв своего топора Все, друзья, у нас дождь, у нас все плохо, печально В дождливую погоду я, ой, как не люблю Тем более 3 секунды осталось У нас, ребятки, все, бафы все закончились На хорошую жизнь Поэтому перемещаемся сейчас домой, насколько это возможно Во время дождя, если кто не в курсе У нас навешиваются на нашего игрока негативные эффекты Их можно посмотреть вот здесь вот Сытость, а в основной здоровье минус 25%. В основной выносливости минус 15%. Это у нас все, друзья мои дорогие, от эффекта сырость. меня уже просто колени дрожат от холодины Так, а, ко а костер там он не греет, да? Насчет костра надо подумать. Надо какой-нибудь навесик здесь сделать, да, эффектный. Для строительства нам потребуются двухметровые столбы. Да, крестовина вроде бы встает. Я хочу над костром сделать крышу. Так, раз крестовинка. Есть такое дело. Два крестовинка. И теперь точно должна крыша сюда поместиться. Ну-ка, давай ставим. Вообще-то у меня были гайды, как правильно сделать крышу над костром. Но я думаю, и вот этого достаточно будет. Что, у нас есть крыша? Нет? Теоретически есть, но фактически она не защищает вообще. Теперь это у нас что? Во! Заработало, друзья! Загорелся наш камин! Хорошо так стало нам! И теперь нам можно смело отдохнуть и снова нам поспать. Ну что ж, пойдемте поспим, пока у нас камин работает. Да, пока у нас... Я промок. Давайте обсохнем сейчас сначала. Да, сейчас мы обсохнем, как говорится, проспимся. Я надеюсь, к утру у нас дождь закончится. Видите, как быстро у нас заканчивается эффект сырости, когда мы возле костра находимся. Итак, викинг проспится и в дело годится. Посмотрим, что у нас за окном. А на улице как раз у нас и дождь закончился. Замечательно, друзья, все по плану. Мы отдохнувшие, пол, отдохнувшие полны сил, бодры и веселы. Сейчас сгрузим лишнее. Сейчас Да, наконец-то я сейчас сделаю лук. да Задолбался уже без огнестрела. В конце концов, очень печально да, без этого все дела. Есть такое дело. Взял я, значит, немножечко. Да, как-то так себе получилось здесь. Но зато работает, друзья. Да, защищает от дождя. Давай мы сейчас с тобой сделаем лук. То, что как раз таки и задумали. Да, есть такое дело. Создаем наш первый лук. Пусть он у нас такой, знаете, нелепый, деревянный, но, тем не менее, пойдет пока что для начала. Так, на двоечку его ставим. Вообще-то у меня на двоечку всегда был щит. Факел у меня был вообще хрен знает, на какую цифру постоянно лук. Пускай будет на троечку. Все, сейчас отдыхаем и выдвигаемся. Я полностью разгрузился от всякого лишнего, ненужного. Стрел, блин, вот со стрелами, я не знаю, у меня где-то были все. Со стрелами, я не знаю, надо, надо сходить на склад. У меня где-то были стрелы еще? Или они здесь у меня лежат? Нет, здесь точно стрел нет. Чуть было не забыл. Когда идешь а, биться с а, боссом и к тирам, тебе необходимо сначала добыть несколько голов оленей. То есть нам нужно убивать оленей и добывать с них трофеи, поэтому... Так просто не получится, дорогие друзья, да, так просто не получится, как хотелось бы Ну, у нас сейчас есть лук, нам проще будет охотиться, по крайней мере, на олене. Алтарь а этого оленя будет на открытой местности Черт возьми, как же просто будет с тобой воевать тогда, вот ты попала Я бы, блин, сейчас тебя вызвал, будет на то моя воля Если бы не, не те ограничения с головами, которые здесь присутствуют Реально, я бы сейчас уже его снес Так, а у меня есть, кстати, трофей на оленя, что-то не помню Давай посмотрим. Да, у нас есть где-то одна голова оленя, но этого недостаточно. Там, по-моему, несколько штучек нужно. Приветствую, воин. Здорово. Мы нашли место призыва одного из павших. Сделайте правильное подношение алтарю и павший появится. Однако будьте осторожны. Павших... Нелегко одолеть так, что наденьте лучше доспехи, создать оружие посильнее и поешьте как следует, прежде чем вступить с ними в бой. Да, возможно, этот парень и прав. Давайте посмотрим, сколько нам все-таки нужно голов оленя для убийства этого босса. Точнее, для вызова. Что нам тут напишут? Ловите его сородичи. А сколько сородичить надо? Так, кто же кого перехитрит? Интеллект человека или же маленький мозг кабана? Давайте посмотрим. Ну-ка попробуем подкрасться сзади. Еще ни к одному кабану я так близко не подкрадывался. И тут... Получилось, друзья, да Все-таки кабану можно подкрасться Особенно тогда, когда он не боится И чувствует себя комфортно в своей среде Вот она ситуация, когда можно испытать Свой лук в деле Давайте попробуем, наведемся на нашу цель И выстрел! О, ничего себе, с одного выстрела и лук мы сразу прокачали Да, оленя лучше бить, когда он тебя не видит Из лука, и если он тебя увидел То тогда ты рискуешь, что ты его не пробьешь Вот там еще один, смотри, олень, испытывание, Испытание лука производится еще раз на к... О, Есть такое дело, ребятки, два оленя о, еще один олень, да что ж такое, блин, не вовремя я среагировал. Еще один оленяшечка, пропал бы, бедный оленяшечка. Так, я на него долго выходил. Так, давай-ка проверим, здесь у нас какое-то костровище. Здесь раньше были люди. Разберем мы этот костер. Камушки мне пригодятся. Кстати, вот это тоже можно, по идее, разобрать, если, конечно, у меня есть... Да, есть возможность построить верстачок. И когда у нас есть верстачок, вот это все можно, по идее, разобрать. Правильно, я думаю? Да. Да-да-да, друзья, наконец-таки нашли мы новый тип древесины. И не пришлось нам делать для этого суперский топор. Вы посмотрите, сколько новых рецептов, да, как только у нас появились вот эти вот совершенно новые бревна. Но таких бревен надо гораздо побольше. Да, сейчас мы только что сделали хитрый ход, лайфхак, можно сказать, от братишки Скрэча. Да и вообще, в принципе, это давно известная информация. Ставить верстак вокруг какой-нибудь хибары и просто-напросто разбираете. Еще одна хибарка. Ну-ка давай посмотрим, что там есть у нас. Точнее, даже не хибарка, а какое-то место. То ли лагерь, палатки какие-то странные. Ах, ты ж елы-палы, здесь улей! Здесь, друзья, есть улей. Кто-то мне говорил... Так, я разобр разобрал, да, свой верстак-то? Да, точно разобрал. Кто-то мне говорил в комментариях, что вот эти улей можно а, просто порушить. А, Просто-напросто не сам улей порушить, а конструкцию, на котором он висит. Давай-ка попробуем, сейчас мы это сделаем. Да, коварный ход. Так, ломаем эту балочку, ломаем вот эту вот. И ломаем та, что, ту, что сверху. Пробуем. Раз... Так, все, да, точно работает, друзья. Не обязательно с ними вступать в схватку. Мы вот таким вот варварским способом сейчас разобрались с этими типами. Это, естественно, мы разбираем. Так вот. Ах, еще один улей, ты посмотри, а. Мы ну, сегодня не везучили день, а? Капец просто, какой везучий день сегодня. Так, это убираем, это разбираем. И улей наш падает. Да, отлично. И мне даже ни капельки урона не наносит. Все, это тоже мы все сейчас разбираем. И выходим, наверное, сразу же домой. Нам нужно как следует проспаться. А, вот мы и узнали, нам нужно всего две головы Отлично, у меня как раз дома, друзья, есть еще одна голова На следующее утро мы точно выдвигаемся разбираться с этим парнем Ну все, Эйктир, я иду к тебе, трепещи, погнали Ну что ж, головы, значит, мы кладем сюда И начинается призыв этого дикого бога Бога леса, появись уже, восстань, о всевышний олень Сейчас мы будем тебя нагибать Все, ждем этого парня вот он у нас появился Эйктюр Вроде как говорят, что этого босса а, усилили после некоторых обновлений. Но сейчас будем смотреть по факту. Так, ой -ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, нельзя, нельзя, ни в коем случае эту атаку пропускать. Попадаю, я по нему, секундочку. Надо бы мне кажется уворачиваться, блин, а я даже не, не, не потренировался, как уклоняться от атак. Приходится все вспоминать просто по факту. Да, проседает, он проседает, конечно, да. Ой, ой, ой, ой, -ой. вот это, кстати, мощный был удар. Надо знать, а, ох ты ж, ох ты ж хотел меня нападеть, а, ох ты ж какой, оказывается вот на ровной площадочке она играет как-то не совсем а, за меня, Ну кстати за камнями от этих атак можно укрываться. Давай, давай, давай, нападень меня, О, сейчас будет мощный удар, ох ты ж, ё-моё, какой удар, смотри, я кстати без брони вообще сейчас играю, я играю сейчас без, без брони от фонаря, да, практически никакой у меня защиты нет, я что-то не вижу, что он какой-то жесткий, хардовый, как-то он вообще хорошо просаживается Даже от моих стандартных выстрелов Сейчас главное его спровоцировать на атаку Есть такое дело Не очень-то он хардовый, да? Я думал, он пожестче будет Тихо-тихо-тихо Вот от этого удара главное уклоняться И все, это масса атака по площади Хорошо, кстати, проседает Нет, обычные кремниевые стрелы, друзья Которые я нафармил просто в сундучках И они нормально наносят дамага Вот туда, на упреждение просто берем Думаем, куда он бежит Думаем, как олень, самое главное, да? Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас будет очень мощный удар. Я думаю, что вот этим ударом он может меня без брони, наверное, сваншотить. Ну, хотя, хе -хе -хе, конечно, меня-то и сваншотить. Да мы не таких гнули в свое время. Ну-ка, давай атакуй по заднице, получается. Кстати, куда бы я ни стрелял, всегда проходит одинаковый урон. Но упреждение бью. Не попадаю. Ну-ка, в голову. Даже, ребятки, в голову попадая ему. Все равно эффект тот же самый. Сегодня, чувак, не твой день Вот от этой атаки надо бы уклониться И у меня это получается, черт возьми Да, скилл-то не пропьешь, ха-ха-ха, не проживешь. Еще один хедшотик, на-ка, прямо в глаз Ой-ой-ой-ой-ой Вот от этой атаки, ох, зацепила меня Соблазнила меня Да что ж такое, не попадаю. Интересно, он регенерирует? Он даже своих подданных, смотрю, не вызывает никого Да, Да-да-да, потихонечку просаживаем Да, ничего сложного Единственная, как говорится, сложность боя с ним, что его постоянно мотает, и со стрелами не так уж и просто с ним бороться. Вообще, кто-то копьями его убивает, вроде бы как с ними проще, и урона проходит больше. Ну, я по классике, да. Я уж привык с луком на него, как говорится, ходить. Так я и хожу на Иктюра с луком. Давай, ударь меня, если сможешь великие слова великого мастера. Да что ж такое, не попадая. Сколько, интересных стрел на тебя нужно? Да опять не будет. Ой, сейчас будет атака. Уходим, уходим. Не сильно она просаживает. Я, ребят, напоминаю, что я без брони, без какой-нибудь. Ай-та-та-та-та. Промазал. И еще одна неудачная попытка подчеркивает, что у тебя сегодня неудачный день. Выстрел! Промазал последний выстрел, что, я так понимаю, остался. Ну-ка, на упреждение. Да, друзья, все. Было лень и кончился. Пока-пока, чувачок. Мы с тобой еще встретимся как-нибудь попозже. Так, и с него нам падают, конечно же, необходимые сочные ингредиенты. Во-первых, это его замечательная голова, которая украсит ворота моего замка будущего. Ну и, конечно же, вот такие вот твердые рога и рецепт кирка, который позволит нам теперь сходить в черный лес более эффективно, добыть там необходимые руды, выйти уже в бронзу и дальше продолжать развиваться и строить свое новое жилище. Тут и Хугин как раз таки подошел. Эй, здорово, а что ты мне скажешь? Что ты хочешь сказать? Мои поздравления, воин! Вернитесь к жертвенным камням с трофеем павших и принесите его в дар богам, чтобы те оказали вам милость. Вот это самая, кстати, лучшая часть вообще в этой игре, Когда ты уже начинаешь пользоваться суперспособностями павших Да-да-да, мне они, конечно же, пригодятся Я, кстати, сейчас еще могу одного оленя вызвать вообще без проблем Просто-напросто и также получить сразу же второй трофей Но я думаю, что мы с этим повременим Одной кирки мне пока будет достаточно Которую я скрафчу из его э рогов Пойдемте уже к камням павших И активируем вот этот самый трофей Итак, вот мы и на месте Ну что ж, давайте уже разместим полученный трофей Сейктюра где-нибудь на подходящем камушке По-моему, это вот этот вот камушек Да, давайте уже сюда его и разместим Тадамс, друзья, есть такое дело Первый, как говорится, трофей Активирован Это позволит нам обрести супер силу Древних, которая будет Всегда по помогать нам В наших путешествиях, павший принесен в жертву, да, опять к нам по прилетел наш Худин Здорово, вам дарована сила Эктира Используйте ее при необходимости Ваша следующая цель обитает в черном лесу Идите туда, исследуйте землю, чтобы Найти затерянные сокровища и ресурсы Древний э, ждет, напоминает мне Хугин, что на этом приключение, конечно же Наше не заканчивается, да И получив силу древнего, вот этого Эктира Активируем, конечно же, эту силу И получаем суперспособности Насколько я помню, вот эта Сила Эктира она позволяет нам быстрее бегать, дальше прыгать и так далее. То есть вообще по дефолту ее всегда, точнее по откату ее нужно юзать всегда... Мы будем активнее прыгать, активнее бегать И развивать свои э, способности Ну что ж, вот такое у нас сегодня получилось Приключение и выживание в Вальхеме Что, зритель, ты думаешь по поводу моего Приключения и выживания? Напиши, пожалуйста, свое мнение На этот счет, мы с тобой непременно обсудим Также, если ты видишь, что братишка Scratch Делает что-то не, не так, то поругай его в комментариях Или похвали, ну или свой совет какой-нибудь Напиши все, ребятки, я читаю все комментарии И на все стараюсь отвечать Ну а на сегодня это пока что все Играй только в самые крутые топовые игры Приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся И услышимся!